делать открытки на день Валентина на день Валентина святого мы будем делать сегодня открыточки сегодня открыточки а да, открыточки да а ты, ложечки, двойные, белые. да мы сделаем да еще синие, да, и еще и синие. Белые. Угу. мы подготовили и разные сердечки там в общем у нас сегодня будет полная полная импровизация Будем делать у кого что, в принципе, придет в голову, да? Ну, у нас да. нет никакого ну, да, конкретного. Фантазию свою. Да. А будем... свою. Да. Да. Вот такой огромный Даш не помещается. Вот столько эмоций у нас. Вот сегодня будем воплощать вот эту всю свою фантазию у меня, да? у меня, в реальность. У меня в голове много я... фантазий. Да, много идей. Ну давай попробуем. А не больше, даже моднее. Ну, что нам понадобится? Мы будем использовать картон цветной. Мне надо и все это. Это тебе понадобится? Нет. Хорошо. В общем, нам понадобится картон можно цветной. Все можно. Абсолютно. Все можно, Люда. Да, абсолютно все. А это не надо? Что мы делаем? Рассказывай. Сегодня скинаем пополам. Да. Лист картона. Пополам. Обычный. А4. Мы согнули на потолок, чтобы получать синивые, еще у камил да. готовые. Камиле, да, я уже сложила Листик Багдаша сам складывает В общем, мы будем И разные бусики Да, разные бусики Будем использовать все, что есть у нас под рукой Все, что у нас есть Для нашего творчества Мы приготовили уже такие вот разные сердечки И это, нам вырезали, и это обязательно пригодится, конечно Разных раз, Размеров сердечки Разных цветов Красные Такие вот у нас серебристые и, это, и это конечно пригодится да синий ну, в общем мы разных размеров цветов сделали уже подготовили сердечки вырезали и сейчас будем это так что мы дальше будем делать я помогу клей но ну, я думаю вот этот вот клей, клей он наверное не приклеит эту ленточку картону нам, скорее всего, нужно будет горячий пистолет. Да. Ну, как горя... ты думаешь? ну горячим ты... Чтобы... Да, горячий пистолет только для взрослых. Деткам он не подойдет. Не, Вообще нельзя. Не, не, Никому. Сейчас мы сделаем рамочку. Вот такую вот рамочку делаю горячим пистолетом. Делать деткам не даем. А мне так деткам хочется. не даем, потому что деткам можно отрезать опасно. что нельзя опасно? Абсолютно Я верну. один раз тронул вообще короче был. Да? И я думала, вообще ничего тут чём тут. Когда было. елку делали. Угу. Так, вот такая вот рамочка получилась. Обклеили мы вот ленточкой горячим пистолетом. Обычный пистолет ленточку эту не берет. Давай, сынечка, дальше. Что ты хочешь делать? Показывай нам. И объясняй. Что мы будем делать дальше? Дальше... Богдаша украшает уже открыточку. А мы с Камилой будем украшать, да? да. Мы я взяли... Слишком... Много? Ни Пускай, ни потом Мы ни... взяли бусинки. Да, мы взяли бусинки. Вот Камила прям хочет эти бусинки. А я предлагаю взять ну, да, вот такой вот скотч, ленточку. А твой тучить, угу. А твой есть? А я уже есть. Да, у тебя уже есть? Дома. Да, вот он открывается и получается ну, да. одни бабочки вот такие вот красивые. И, я... клей. и клей. Нет, это клеем не надо клеить. Мы будем клеить просто вот такие вот бабочки красивые. можно я? Можно, давай я тебе помогу. Давай ровненько вот так теперь нам нужно вот -вот срезать краешек можно я нет ножнички детка, не нужно нет опускай а мы потом попаду? высыпем лишнее пускай насыпает другие краешки я, да куда я, я, я, я, я. я тебе просто помогу мышка я поставлю и будешь приклеивать можно. подожди зайка давай Давай, вот угу. И надо Ой, есть. Ну, почти ровно. Но детям нельзя. Да, детям нельзя, конечно. Ну, уже это есть я. Рамочка у нас получается, как в садике. Да. Вся в криве вкус. Да, сейчас я не дома. Да, а мы дома. Так, сейчас мы подрежем. Мама, все, ты все сюда. Да. Все ну, почти ровно получилось. У да. нас вот такая вот красота. Да, дочь? Водоею чайня. пальцы. Да. Ну, надо Теперь можно и садиться. Теперь на приклеивай сердечки. Да. Да, Маша. Помогите мне. Ух ты, молодец. Так, сердечко. Я уже закончил. Да, молодец, Богдаша уголки украсил, да? Мы скомелили. Еще внутри. Еще внутри. Будем все Угу. Вой. А не будем сидеть. Клей? Да. Ну это это еще нужно Высушить. Это вот да. украшая внутри, а уголки не трогай. Ну, а это я... не я ей учить. Да, не надо внутри клеить. Ты клеим Ой. белую сторону, вот эту вот, держи. И на лазерой клеим белую сторону. А я сделала тем временем вот такие вот бантики. Теперь давай приклеим вот сюда вот. Ну, ты можешь сюда. Да. Да. Вот сюда приклеим бантик. Бусин не надо. Не надо. Да. Надо вообще клеим брать. Ну, ну да не тысячу. Я одну. Да. Крышечку пожим. Давай. Давай, бери бусинки, клей. Давай. Куда приклеишь? Вот здесь на пустое место, да? Чтобы ну, красиво да. было. Ну, давай. А, тихо. Давай, давай. Да. Они Ой, даже клеятся. Клеятся. Они вот соединены. Да, подожди. Ай. Соединены. Ой, клеем. Держи. Одна. С -с, вот сюда? Да, можно сюда. В другое место. На. Держи. Приклеивай. В другое как? место. Вот сюда. дочь, вот, не, не рядышком. Разные места. Вот сюда. И сюда. Вот сюда? Давай. Клей. Нет, сюда. Давай, давай, клей. Молодец. Молодец. Молодец. У Камилы работа выполнена. Да, дочь? Да. Камила начала раскрасками заниматься. Да. В общем, Камилла открытка получилась вот такая. вот. У нас получается букетик сердечек. Я делаю. Да, букетик сердечек. Мы обвели еще контур, сделали черным фломастером. И добавили бантик такой вот. И нарисовали фломастером вот такую вот. Получится как ниточки. И получился у нас букетик из сердечек. Да, с голубыми бабочками. Теперь Багдашечка доделывает. Да, что там у Богдаши получилось. Ух ты! Угу. Мы сделали Богдаши вот такие вот из горячего клея. Вот такие вот буковки. лап. Сейчас будем тоже их приклеивать. Давай я тебе приклею пока. Пока ты будешь делать, украшать. Так, мы начали приклеивать буковки. Буковка в не хочет у нас никак клеиться. Да, Эти две буковки хорошо приклеились. Это мы их посыпали блесточками, клейки смазали маслом. Как и не... я по бокам. Да. Только там клей не хочется. Да, так и есть. Я попадаю туда. И получается дверь Давай, буковка я у нас осталась, да? Я намажу. Давай ты намажешь, а я поставлю. Хорошо. все Можно Ставь. показывать? Да. Можно! Ура! Вот такая вот поделка у Богдана получилась. Это полностью... А я Да. Дашью. Это полностью Богдашина работа. Так, сейчас я ниточку уберу. Так да. вот это мамина. Вот это вот эти... Ну, я помогла тебе приклеить ведь рамочки. да. Потом. Вот такая красота получилась, у Даша. Вот такая красота получилась у Камилы, да. это да. мы с Камилой вместе делали. Даша, я приготовила. Но ну, легко. Легко, убог Даша. Даша Но... попробуйте. Даша пьет. Открыто. Попробуйте, что Всем пока. Всем пока. Если понравились наши я открыточки, ставьте лайки. И, и, ты. и карандашики Камила рисует. Ой, подписывайтесь о, о, о. на наш канал. Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока! Пока!